Но никотиновая кислота, она да, используется да, да, сама да. по себе как э, никотинамид чаще всего в готовых уже лосьонах. А, те, которые, например, есть ампулы для введения внутримышечного, они не попадут в кожу у головы, в тот слой, где волос, поэтому это бесполезно. Есть никотиновая кислота для волос, ампулы. ну да, на какой-то срок, конечно, она улучшит микроциркуляцию. Но я бы, наверное, выбирала все-таки многокомпонентные средства готовые, да, потому что одна никотиновая кислота, но ну, это... Ну, какое средство достаточно слабое. Плюс учитывайте, что может вызывать, особенно если вы много нанесете, покраснение лица. Те, у кого на лице много сосудов, да, кожа склонна к покраснению, вы просто себе ухудшите состояние кожи лица. Поэтому вот это покраснение, оно возможно, и может быть эффект вот роста волос такого не добьетесь, а вот розация или купероз, а, да, себе усилите, да, вот это покраснение. Тут как бы такой момент с никотинной кислотой, надо поаккуратнее быть. А многокомпонентные, например, какие можно использовать? Ну, например, вот с хорошим эффектом для улучшения микроциркуляции это декопил, uh, декохер, uh, это лосьон неаптид, дюкре, креостим. Ну, то есть вот uh, такие достаточно, как бы, у uh, актив пептидный, экстракт генгодилоба там тоже улучшается микроциркуляция за счет него. То есть, ну, вполне как бы много, можно разные варианты по бюджету подобрать. То есть, как правило, большинство лосьонов вот, таких вот от выпадений входит какой-то улучшающий микроциркуляцию компонент. А вот тут как раз вопрос от Ирины. Что скажете о селенцине? Ну, мне нравится вот из серии селенцин Пептидный, там он как раз и антиандроген содержит растительную карликовую пальму, и вот экстракт гинго -билоба. то есть я его использую, да, но, конечно, не для тяжелых каких-то форм аллопецы, не для всех, но для диффузного выпадения, для андрогена лопец в первой стадии. Очень вполне себе и по бюджету, ну, хороший, и в аптеках продается, мне нравится. Шампунь-кондиционер-маска. Тоже неплохие, но вот с кофейным запахом, да, чтобы понимали, тут еще на запах у кого как бы, кто как какой запах любит. Я люблю вот больше цветочные, например, или такие вот, ну, с химическим каким-то мне еще нравятся. Кофейный вот не мой, поэтому вот я вот так, хорошо, кстати, он и промывает, но вот именно мне по запаху лично. Это ну, мои это личные какие-то предпочтения, скажем так. Вот, поэтому, да, вот, ну, я люблю есселенцин-спрей для роста волос, мне нравится, что тоже неплохой.